друзья привет А вы знаете что на новый год да и в принципе так же как и на любой праздничный стол хлеб тоже можно необычно подать если вы привыкли нарезать и просто ставить его в тарелке на праздничный стол то здесь как в старой рекламе тогда я иду к вам досмотрите это видео до конца и вы увидите, как необычно можно подать хлеб на ваш новогодний стол. Но друзей вы точно удивите и вкусом, и красотой. Запоминайте состав. Здесь понадобится ваш любимый батон, сыр, сливочное масло и зелень по вкусу. Сделали по батону красивые глубокие надрезы в шахматном порядке. И теперь мне понадобится растопленное сливочное масло. В сливочное масло я добавлю орегана и немного сухого чеснока. Масло можно полить прямо сверху, а еще лучше это делать по разрезам. Теперь сыр. Я взял сулугуни, на терке его натер, добавил кинзу. И я вам рекомендую, по крайней мере, сыром сулугуни. Когда вы его на терке натрете, поставьте его в теплое место, пусть он немного постоит. Он становится рассыпчатым и им очень легко будет забивать поры. Почти готово. Знаете, я сверху хотел еще помазать хлеб яичным желтком. И когда я набил хлеб сыром, я понял, что в этом нет необходимости. Достаточно сверху еще немножко растопить сливочного масла и полить. И будет отлично. Сейчас разгоняем духовку, я думаю, градусов до 180 и отправляем запекаться. Честно говоря, сколько по времени, не знаю. Думаю, за полчаса справимся. ну что друзья получился шикарный хлеб он мне очень нравится смотрите что по времени 20 минут в закрытой фольге потом сверху открываем и еще 10 минут запекаем не меняя температуру короче за полчаса справились фольгу еще с когда снимаете Сверху я посыпал еще раз орегано, чтобы красивее было. Я вас уверяю, с таким хлебом, с такой подачей, вашим гостям очень понравится встречать Новый год у вас дома. И пахнет сыр. Класс, ребята, рекомендую. И на канал обязательно подпишитесь. Хочу успеть до Нового года показать вам, 50 новогодних рецептов.